Ну вот, друзья, деньги мне поступили. Плюс 57 600 рублей выплата с проекта FX Company. Проект платит. Всем привет, подписчики и зрители моего канала. Я успешно продолжаю зарабатывать в мощном проекте FX Company. Друзья, в этот проект я проинвестировала триста 336 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет почти 1 миллион. На балансе у меня 75 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта и создам новый депозит. Друзья, в этом проекте также можно зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на партнерской программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет 4700 рублей. Сумма для вывода 60 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. И предыдущие проекты от этого же админа отрабатывали более месяца и все стабильно выплачивали. Ну вот, друзья, деньги мне поступили. Плюс 57600 рублей выплата с проекта FX Company. Проект платит. Захожу на девятый тарифный план, то есть шестьсот семьдесят процентов за шестьдесят семь часов, начисление каждые пять минут. Инвестирую я пятнадцать тысяч рублей. Прибыль моя составит сто тысяч пятьсот рублей. Каждые пять минут я буду получать по сто двадцать четыре рубля. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 15 тысяч рублей успешно создан. Также вы видите мои уже отработанные депозиты. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в этом мощном проекте. Желаю всем успешных инвестиций. Всем пока!